Сонечка, Сонечка, как-то будет Сонечки чесать Пузика. Пузика будем чесать. Где у Сонечки Пузика? Покажи Пузика, Сонечка. Покажи Пузика. Пузика, покажи нам Пузика. Покажи. Ой, Сонечка показывает пузико нам. Да, да, моя девочка. Где у себя, девочка, не галюся, девочка. И еще. Еще, ой, ой, ой, какое пузико у Сонечки. Ой, какое пузико у Сонечки, да? ты моя девочка? ты моя хорошая? ты моя маленькая?